Первая и вторая декады мая 2021 относительно спокойные, но в это время нужно успеть сделать как можно больше, так как с 26 мая по 10 июня коридор затмений принесет искажения во все жизненные сферы, а также ретроградный Меркурий с 30 мая по 23 июня затормозит все процессы. Не теряйте ни минуты в мае, даже если очень устали или уже разочарованы из-за происходящих событий и ограничений. До 26 мая очень ресурсный период, когда можно повернуть любую ситуацию в выгодную полезную для себя сторону. С 14 по 25 мая благоприятные дни. Юпитер, планета большого счастья, с 14 мая по 28 июля движется по знаку своего управления по рыбам. А потом снова на ретрофазе вернется в водолей, чтобы с конца 2021 на год войти в знак рыбы. В первых числах мая поставьте перед собой цели на месяц работайте в направлении их реализации и к середине мая вы сможете получить первые удовлетворяющие результаты 1 и 2 декады мая 2021 благоприятны для сферы личных взаимоотношений с 14 по 24 мая наилучший период для объяснений бракосочетания семейных торжеств в эти дни можно обеспечить стабильность взаимоотношений и исправить ошибки, добиться внимания желанного партнера. После 25 мая, завершения месяца, особенно тяжелые дни, могут скрыться подробности личной жизни, возможно, провокации со стороны соперников и соперниц. В это время сплетни и слухи распространяются очень быстро. Проясняются тайны. Трудно узнать, что является правдой, а что вымыслом. Избежать ссор, обид, непоправимого развития событий можно, если вовремя пересмотреть свое прошлое, открыто поговорить с любимым человеком, выявить все слабые места в отношениях и попытаться совместными усилиями их улучшить. Новолуние в Тельце 11 мая 2021 откроет перед всеми прекрасные возможности в финансовой сфере. Используйте время с 1 по 25 мая максимально. Планируйте самое важное на этот период, так как с 26 мая по 23 июня 2021 внешние обстоятельства будут неблагоприятны и многие окажутся в состоянии застоя. Но зато в это время можно будет отдохнуть, если хорошо поработали в мае. Заранее позаботьтесь о своем финансовом комфорте, моральном спокойствии, чтобы сохранить свое психическое и физическое здоровье. С 26 мая по 10 июня коридор затмений, поэтому завершение месяца будет очень сложно. Начало ретроградности Меркурия с 30 мая окажет на всех затормаживающее влияние. Существующие проблемы в отношениях могут стать причиной разрыва в конце мая, если до этого пытаться постоянно обходить острые углы что-то утаивать, вместо того, чтобы разбираться в причинах сложностей. Постарайтесь максимально использовать благоприятный потенциал первой и второй декады мая, чтобы стать ближе друг к другу. Далее, по дням основные аспекты. 2 мая соединение Венеры и Черной Луны в Тельце. Меркурий в гармоничном аспекте с Ретро-Плутоном. Это день финансовых возможностей для тех, кто сможет устоять перед искушением. Денежные вопросы особенно актуальны. Происходящее сегодня будет иметь значение еще на много месяцев вперед. Благоприятно решение вопросов совместного капитала, распределения прибыли, налогов, долгов, страхования, а также наследства и алиментов. Возможно поступление тайной информации, необычных известий. Но могут быть подводные камни, поэтому будьте очень внимательны. Активизируются мошенники и альфонсы. 3 мая Венера в гармоничном аспекте с Нептуном. Солнце в напряжении с Сатурном и Меркурий в напряжении с Юпитером. 3 мая Венера в гармоничном аспекте с Нептуном. Солнце в напряжении с Сатурном и Меркурий в напряжении с Юпитером. День иллюзий. Так же, как и 2 мая, будьте внимательны во всех денежных делах. Люди не желают видеть истинную картину происходящего. Многое скрывается, легко обмануться. Нептун и Венера сильные, в статусах управления. Поэтому многие склонны одевать розовые очки, чтобы уберечь свою психику от нагрузки. Но рано или поздно наступает прояснение, и ошибки сегодняшнего дня могут привести к большим сожалениям. Будьте внимательны в отношениях с зарубежными партнерами и работодателями, в любых поездках, финансовых вопросах. Вам могут описать прекрасные перспективы, пообещать золотые горы, но не поленитесь проверить, все ли законно и соответствуют ли нормам и правилам, особенно при заключении договоров. 4 мая Меркурий в 5.49 по киевскому времени входит в знак «Близнецы»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 Возрастает творческая энергия, активность в борьбе за утверждение своих интересов и идей. Возможны новые полезные связи, необычный поворот в отношениях с коллегами и партнерами. До 26 мая удачный период для любого вида деловой и умственной деятельности, для переговоров, обсуждений и выступлений, работы с документами. 6 мая Венера в гармоничном аспекте с ретроплутоном. В этот день можно решить много задач. Благоприятные денежные операции, взаимоотношения с финансовыми структурами. Благоприятный потенциал дня способствует преобразованию негативных моментов в работе. День благоприятен для решения вопросов в совместных финансах, акционирования, налогов, долговых обязательств, а также алиментов и наследства. Возможен заметный доход от делового сотрудничества. Удачный день для крупных покупок. Улучшается состояние тяжело больных людей. Прекрасный день для обновления любовных и семейных отношений. Кто ищет любовь, тому повезет. Возможно возникновение новых романтических возможностей. День благоприятен для принятия важных решений, для объяснений, помолвки, бракосочетания, для подписания контракта. 8 мая Венера в напряжении с Юпитером.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 Это поможет избежать необдуманных поступков и негативного развития событий. 9 мая в 5.02 по киевскому времени Венера входит в знак Близнецы. Сдержанность проявлений и глубина чувств Тельца сменяются легкостью контактов и игрой воображения. Венера в Близнецах настраивает на легкую волну, подталкивает к новым ощущениям, и непродолжительным контактам в любом случае встреча людей в это время может привести к приятельским отношениям в это время люди более склонны к легкому ни к чему не обязывающему флирту нежели к серьезным отношениям воспользуйтесь этим периодом чтобы наладить взаимоотношения с близкими родственниками братьями сестрами соседями кто ищет дополнительных заработков в этот период появляется возможность получить небольшой приток денег из разных источников 11 мая в 22 по киевскому времени новолуние в тельце в соединении с черной луной привносит кармический аспект соответственно ситуация переносится на весь лунный месяц могут напомнить о себе должники или же если вы должны то вас попросят вернуть долги, которые не обязательно денежные. Те, кто имеет отношение к финансовым делам, от которых пострадали люди, получат по заслугам. Соединение черной луны с солнцем и луной омрачающим образом воздействует одновременно на сознание и бессознательное. Разные слои смещаются и смешиваются, искажается протекание энергетических процессов психики в целом.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 Прислушайтесь к совету пожилых людей, опытных специалистов. Хороший день для серьезных занятий, исследований. Возросшая дисциплина и осмотрительность помогут вам получить благоприятные перспективы в деловой сфере. Хороший день для сделок, купли-продажи, подписания соответствующих соглашений, оформления задатка. 14 мая в час 37 по киевскому времени Юпитер входит в знак «Рыбы» в знак своего управления – 28 июля вернется в Водолей до конца декабря 2021 года, а потом на год войдет знак рыбы. Во второй половине мая в целом благоприятный фон. В конце месяца, несмотря на коридор затмений и ретро-меркурий, хорошо заканчивать дела, отдавать долги, оставлять дурные привычки, вообще расставаться с прошлым, с тем, что мешает и тяготит. И в результате вы получите благоприятные перспективы. Вы сможете открыть нужные двери и почувствовать себя счастливым человеком. 17 мая. Солнце в гармоничном аспекте с ретроплутоном. Хороший день для научных исследований, для прогрессивных технологических или методологических изменений на производстве и в бизнесе. Избавляйтесь от всего, что вы считаете устаревшим. Техника, мебель, служебные отношения, стиль руководства, ненужные связи, предприимчивость и интуитивное понимание необходимости перемен приведут вас к успеху. Хороший день для активного решения общих с партнерами или сотрудниками актуальных для вас вопросов, для открытия новых предприятий и начала проектов, для командировок и ответственных визитов. Только лень и нерешительность могут помешать вам использовать позитивное влияние этого транзита. 19 мая Сатурн замедляет ход, переходит в фазу стационарности. Из 25 мая войдет в ретроградное движение до 11 октября 2021 года. Сложные, вялотекущие или нерешаемые вопросы еще более усугубляются. Нет возможности их разрешить, по крайней мере, в ближайшую неделю. Во время самого разворота и в ближайшие несколько дней может появиться необъяснимое беспокойство. Возникает ощущение, что вдруг закрылись все двери. Стационарность Сатурна всеми ощущается, поскольку мы все зависимы от того, что происходит в государстве. Возможны очередные ограничения, новые постановления, неудобные большинству. Ну, в общем, третья декада мая – сложные дни. Поэтому я и говорю, воспользуйтесь благоприятным потенциалом первой и второй декады мая максимально. 20 мая Венера в трине с Сатурном. Солнце переходит в знак Близнецы в 22.37 по киевскому времени и строит напряженный аспект с Юпитером. 20 и 21 мая у многих возникает желание улучшить свой социальный статус, профессиональные навыки, интеллектуальные достижения или материальное положение. При этом внешние препятствия мешают реализовать свои намерения. Напряженные два дня. Еще и стационарность Сатурна создает сложные социальные настроения. 22 мая напряженная конфигурация Тау-квадратура. Нептун, Меркурий и Белая Луна негативно отражаются на функционировании нервной системы, что приводит также к уменьшению ощущения реальности. Сегодня люди склонны обманывать друг друга, распространять сплетни, плести интриги. В целом это неблагоприятный день для общественных контактов, переговоров или решения задач, когда необходимо заглянуть в самую суть дела. 26 мая – полнолуние, оно же лунное затмение в Стрельце в 14.19 по киевскому времени. Подробнее об этом будет видео в середине мая. Следите, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить. 27 мая – Венера в напряженном аспекте с Нептуном. Уже начался коридор затмений, что дает склонность к заблуждению, разочарованию, самообману и неосуществимым иллюзиям. Более подробно в отдельном видео расскажу. 28 мая Меркурий замедляет ход, становится стационарным в знаке Близнецы и с 30 мая приходит в ретро-движение. Также видео запишу об этом и в середине мая ролик появится на моем YouTube-канале. 29 мая Венера в соединении со стационарным Меркурием, что усиливает художественное и творческое воображение, склонность к фантазиям, мечтательности. Но появляется сложность проявления потенциала. Также это соединение дает непрактичность, лень, уход от реальной жизни в иллюзии, беспорядочные любовные связи. В общем, завершение месяца довольно сложное. Все детально расскажу в отдельных видео, дам рекомендации, как разобраться в себе и найти силы в этот период. Или же записывайтесь на индивидуальную консультацию, поработаем с вашим личным гороскопом. 31 мая Марс в гармоничном аспекте с Нептуном. Это позитивный транзит. Он несет людям рост фантазии, потребность в более высокой гармонии, грамматической любви. Раскрываются тайны близких. На деловую сферу этот транзит существенного влияния не оказывает. Но стоит избегать э, чрезмерных эмоций и нереалистичных проектов, так как возможны финансовые ошибки и просчеты, а также завуалированный обман и мошенничество, интриги и клевета. День благоприятен для душевного единения с близкими и любимыми. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки моего канала. Буду признательна за репост.